Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. И сегодня у меня немного волнительная распаковка. Просто невозможно передать словами, как я ждала эту посылку. Я не могу сказать, что она долгожданная, так как прошло всего 5 дней с того момента, как был оформлен мой заказ. Но перед тем, как определиться и сделать заказ, я некоторое время изучала все, что есть в интернете об этой пряже. Я читала статьи, смотрела видео, просматривала отзывы. Еще я постоянно рассказывала мужу, какая есть удивительная пряжа, какая она мягкая и не колючая, и еще очень дорогая. В итоге мой муж, как самый внимательный в мире мужчина сказал, что дарит мне это счастье на 8 марта. И вот она пряжа из Монголии. Судя по отзывам, самая лучшая в мире пряжа. Заказывала я ее на сайте Sarlac, и здесь на коробке мы уже видим их логотип. Я посмотрела много видео с распаковками этой пряжи и знаю, что ребята кладут в посылки сразу несколько милых сувенирчиков. Это открытка с кашемировой козочкой и логотипом Sarlac. С обратной стороны написано пряжа из Монголии, ее можно подписать и отправить почтой. В этом пакете, я уже догадалась, палитра с оттенками пряжи. Уже не терпится пощупать этот волшебный кашемир. И еще один сувенир – 100 монгольских тугриков. Совершенно новая хрустящая купюра. Спасибо Александру. Итак, вернемся к палитре. Вот такие оттенки есть в ассортименте. На будущее можно будет уже визуально оценить и представить, как тот или иной цвет будет смотреться в изделии. В палитре представлены не все цвета, насколько я понимаю. Видимо, это самые популярные и ходовые номера. Двигаемся дальше. Это два моточка пряжи Пух Якам. На этикетке написано 100% монгольский як, 50 грамм и 200 метров. На ощупь очень приятная, мягкая и теплая пряжа. На сайте этот цвет называется серый, он выглядит очень натуральным, у него серо-бежевый оттенок. На самом деле пух яка не красят и эта пряжа бывает в трех цветах. Первый темно-коричневый, такой шоколадный очень темный оттенок, второй светло-коричневый и третий серый. Есть еще двухцветные скрутки из этих оттенков. Вы можете заглянуть на сайт и посмотреть, как они выглядят. Эти моточки я купила на шапку мужу. Говорят, что даже одного мотка этой пряжи будет достаточно на шапку. Но ну, я на всякий случай взяла два мотка, лучше свяжу двойную шапку, если хватит, у нас зимы холодные. Идем дальше. И, наконец-то, я дошла до кашемира. У меня в заказе два оттенка 57 и 720. И меня предупредили, что 57 будет на двух бобинках. Соответственно, это одна партия, так что никакой разницы в оттенках быть не должно. Ой, смотрите, еще один сувенирчик. Ладно, давайте уже закончим с пряжей и потом вернемся к нему. Вот второй конус с номером 57. На каждой бобине есть наклейка с номером цвета, весом конуса и весом намотанной пряжи. Кстати, за конусы и за размотку в этом магазине дополнительную стоимость не берут. На конусе с большим количеством вес 227 граммов а на втором 73 грамма, в итоге всего получается 300 грамм, которые я заказала. Оценивать бобинную пряжу по ощущениям до стерки не стоит, так как нить обработана специальной пропиткой. Но тем не менее она даже в пропитке ощущается теплой, натуральной и мягкой. Так что сейчас первым делом свяжу образцы и уже их будем щупать. А это 300 грамм монгольского кашемира 720 оттенка. И я опять вижу, что моя камера не хочет передавать правильный цвет. Через экран я вижу цвет морской волны, но на самом деле это яркий, достаточно темный зеленый оттенок. Я люблю зеленый цвет в любом его виде, поэтому мне этот оттенок также по душе. Внутри на конусе есть этикетка с весом конуса, номером и весом пряжи. И последней в коробке осталась баночка с сюрпризом. На ней написано 100% монгольский кашемир цвет 02, а в самой баночке тот самый пух, из которого потом скручивается кашемировая нить. Вы даже не представляете, какой он легкий, мягкий и шелковистый. Подержав его в руках, уже можно представить, каким теплым, нежным и приятным будет будущее изделие. Вот такое чудо вычесывают только у монгольских кашемировых коз. И из этого пуха получается самый лучший в мире кашемир. И, конечно же, первым делом я связала образцы. Сейчас мы на них взглянем, потом постираем и посмотрим, как они поведут себя после ВТО. Я решила, что не буду утомлять вас за мерами. Я уже измерила все образцы и записала их параметры. Давайте начнем с образца 57 оттенка. Я его вязала в две нити на спицах 3,5 мм, и он получился полупрозрачный, мягкий и невесомый. Но пока того кашемирового эффекта, ради которого покупают эту пряжу, нет. Так что сделаем свое заключение уже после стирки. Этот образец связан уже в три нити. И нижнюю половинку я вязала спицами 3,5 мм, а верхнюю спицами номер 4. И разницы я между ними совершенно не вижу. Этот образец получился немного плотнее, но между петлями все же есть пространство и место, чтобы пряжа могла раскрыться. И третий образец из яка. Связан он спицами номер четыре, на этикетке была рекомендация по использованию спиц от 3 до 5 номера, так что я взяла золотую серединку. Как выглядит это полотно, мне нравится, оно ровное, мягкое и легкое. Як немного плотнее получился, чем кашемир, тем более плотнее того образца, который связан в две нити. Резинки и там, и там выглядят плоскими, так что держать резинку ни як, ни кашемир, скорее всего, не будут. Давайте постираем их и посмотрим, что изменится после ВТО. Итак, мои образцы готовы к показу. Они высохли и теперь даже внешне выглядят совершенно по другому. Это у нас образец из двух кашемировых ниточек. Вы сами видите, петельки расправились, ушла пропитка, на ощупь полотно стало необыкновенно шелковистым. Его безумно приятно держать в руках. Кстати, образец из пуха яка мне тоже очень нравится. В нем также петельки расправились, пропитка ушла, на поверхности появился пушок и, кстати, у Яка тоже есть шелковистость. Не такая, естественно, как у Кашемира, но на ощупь это тоже очень приятное полотно. Кашемир также слегка распушился и, Вы знаете, его не хочется выпускать из рук. Кажется, в Инстаграме кто-то в отзыве писал, что эта пряжа не про посмотреть, эта пряжа про пощупать. Наверное, так оно и есть. Но и внешне это полотно выглядит, я бы сказала, достойно. Образец из трех нитей также мягкий и шелковистый, он получился более плотным. И если Вам нужно связать шапку, тогда стоит вязать в три нити. Я же хочу, чтобы мой кашемировый свитер получился легким и воздушным, и я буду вязать его в две нити. Вот этот бежевый оттенок я брала для себя, а из зеленого буду вязать свитер дочери. И она пока еще думает, каким она хочет видеть свой свитер. Так что в две или в три нити я буду вязать зеленый свитер, мы решим чуть позже. Еще я читала в отзывах, что окончательно кашмир раскрывается после второй или даже третьей стирки, поэтому выносить окончательный вердикт о том, какая это пряжа на самом деле, наверное, еще рано. По поводу размеров, сейчас измерю и сравню со своими записями. По ширине этот образец был 7,8 см, там, где резинка ширина была 7,5 см. И по высоте также было 7,5 см. Как Вы видите, образец из двух кашемировых нитей остался без изменений. Образец из яка также не изменился. Ширина лицевой глади была 9 см, в районе резинки 8,3 см и по высоте 6,7 см. А вот образец из трех нитей слегка дал усадку. В лицевой глади спицами 3,5 был размер 8,5, стало 8,3 сантиметра. Там, где лицевая гладь связана четверкой было 8,7 сантиметра, стало 8,5, и по высоте было 7 сантиметров, стало 6,8. То есть по всем параметрам образец из 20 петель, дал усадку на 2 мм. Вот такие у меня наблюдения. В две нити полотно не дает усадку, а в три нити произошла минимальная усадка. Может кто-то из Вас в курсе, почему так происходит, напишите обязательно в комментариях. Теперь предлагаю поближе рассмотреть нить. Это кардный состоит он из двух скрученных между собой ниточек. На сайте Вы можете увидеть обозначение толщины пряжи 26 дробь 2. Это обозначение говорит нам о том, что нить длиной 26 тысяч метров скручена в две нити и получилась в итоге пряжа 1300 метров на 100 грамм. То есть это скрутка именно фабричная, а делают эту пряжу на фабрике Гоби в Монголии. Возможно, Вам будет интересно узнать, какая получается плотность вязания. У образца в две нити в 5 сантиметрах 12 петель, это значит, что плотность равна 2,4 петли. У образца из трех нитей 10,5 петель на 5 сантиметров и плотность будет 2,1 петли. И у образца из пухояка также плотность получается 2,1 петли. Ну что ж, осталось сделать расчеты для будущих свитеров и шапки. Очень хочется поскорее начать вязать и получить в свой гардероб качественные изделия премиум класса. Как говорила Коко Шанель, жизнь слишком коротка, чтобы не носить кашемир, поэтому и Вам я искренне желаю обязательно связать для себя хотя бы шапку или варежки из такой пряжи. Еще хочется отметить, как приятно было делать заказ. На сайте есть форма для связи и на все свои вопросы я моментально получила ответы. Отправили также очень быстро, главное, чтобы пряжа была в наличии. Мне очень понравилась пряжа и я обязательно буду заказывать для себя еще и еще. А на будущее уже решила, что хочу в следующий раз заказать пряжу из пуха верблюжонка. Ну и кашемир также буду заказывать. На этом у меня все. Пишите в свой список желаний эту пряжу и пусть эти желания исполнятся. Вяжите со мной, вяжите с удовольствием, вяжите из хорошей пряжи. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.